Сам пропускник переодевается, одевает специальную э, одежду, это ну, для хирурга, здесь душ у нас это, потом и начинается операционный блок. Вот это непосредственно операционный блок, вот здесь красная линия, то есть здесь уже чистая зона. Э, здесь у нас комната для инструментов, здесь у нас вот идет сейчас подготовка стерилизации инструментов. Это у нас инструментарий. Здесь у нас плазменный стерилизатор. Вот здесь покажите. Вот плазменный стерилизатор. Это стерилизатор самый современный. Он необходим для стерилизации эндовидеоскопического оборудования. Потому что, чтобы она не испортилась, это очень дорогостоящее оборудование. Это специализированное это. И мы заходим. Здесь видите, что... Специальные двери, предназначенные для операционной, открываются они, то есть хирург не прикасается, заходит и вот здесь вот моечная для хирургов и вот здесь два операционных зала, видите, тоже специальные двери предназначены, тем самым тоже так же открываем. Здесь вот у нас операционный зал, здесь заметьте, да, у нас вот тепло заметили, да? То есть здесь вот приточно-вытяжная вентиляция, здесь специально гнотобиологическая система, то есть э, приточно-вытяжная вентиляция с, с, с фильтрами особой частоты, так называемой. То есть здесь стерильная зона. Здесь вот у нас ну, консоль. Для, консоли предназначены для ввода кислорода, для ввода углекислого газа. Углекислый газ — это все оборудование находится на улице, то есть углекислый газ для выполнения карбоксиперитонеума, для выполнения лапароскопических операций, и кислород для наркоза. Операционный стол, стуль, ну то есть это как стандартная операционная. Вот данный, это, данное оборудование — это самое современное оборудование немецкого производства, называется БОВА. Здесь одномоментно можно использовать 4 девайса, то есть там монополяр, там коагуляция, резание, биполяр и система Легашу. То есть это одномоментно можно использовать. И там у нас стол для стерильных инструментов, это лампы специализированные, ну столы там и все, что необходимое. Наркозный аппарат у нас соседней операционная Вот то же самое здесь вот, тот же операционная комната, то есть операционный зал, 36-40 квадратов, здесь вот современный наркозно-дыхательный аппарат, и вот современное, все вот здесь соответствует всем международным стандартам. То же самое гнотобиологическая система. Мы, сюда зайдите, в этих операционных, в этом хирургическом отделении будем выполнять ну, любые виды оперативного вмешательства для пациентов, которым требуется хирургия, и также будем выполнять онкологические операции, потому что, ну, вы знаете, что я более семи лет возглавлял онкологическую службу на юге республики, и также под моим руководством были внедрены такие радикально оперативные вмешательства при раке желудка, при раке пищевода, при раке печени, поджелудочной железы, при раке 12-перстной кишки, при раке фатерова соска, терминального отдела холедыха и так далее. Поэтому в данной клинике будет выполняться весь объем этих оперативных вмешательств. Ну, Учитывая то, что у нас более современное оборудование, эти оперативные вмешательства будут выполняться в более благоприятных условиях для хирурга и для больного. Видите здесь набор инструментов. И потом, перед тем, как стерилизовать, после предварительной очистки инструментов, каждый инструмент укладывается в специальные граф-пакеты. Граф-пакеты упаковываются и в этих граф-пакетах стерилизуются. Вот специальная машинка для граф-пакетов. Вот это, это у нас кажется, пленка, и она стерилизуется, потом меняется, и этот инструмент находится у нас в этих граф-пакетах. Это современные условия для стерилизации. Здесь у нас находится палата для интенсивной терапии. Видите, Здесь больные после оперативного вмешательства будут находиться под наблюдением хирургов и под наблюдением врачей, и реаниматологов до полного пробуждения здесь палата интенсивной терапии после операции здесь они проснутся, придут в себя, и потом мы их только переводим в, это, в хирургическое отделение, где это. А здесь они полностью выйдут из наркоза, это специальная палата, здесь все необходимые для их реанимации находятся. Вот здесь подвод кислорода, видите, да? Кислородные вот эти вот краники и наркозно-дыхательный аппарат, чтобы они полностью проснулись. И потом мы переведем в отделение. Это так называемая палата пробуждения или палата интенсивной терапии после операции.